всем добрый вечер сегодня мы будем играть за лиманию снова итак приступаем у нас все еще провок но ничего потихоньку будем продвигаться за каждого из персонажей, которые у нас есть. Потихоньку, не спеша. Так, так, так. Галактические сезоны. Помните, мы о них рассказывали. Вот они. Lak of the draw. Э -э разблокировать можно за монеты картеля. Но мы этого делать не будем. Так. Так, так, так. Это хорошо. Все это очень хорошо. Так, у нас тут... Что у нас есть? Так. У нас какие ресурсы есть? Да. Так, у нас есть задачи. Так, так. А где у нас находится... А, это все находится на этой планете, я так понял. Но сначала мы освободимся от ненужного нам груза. О. Так, чинимся и продаем. Так, так. Может, пока оставить? Подождите-ка, посмотрим. Э -э, что, если мы его модифицируем, поставим сюда кристалл? Что это даст? Пока закроем и откроем снова. А, это просто мы поставили кристалл, например, ну вот, наше оружие повыше, ну ладно, пускай ладно тогда будет вставлено пока, у нас э -э нет компаньона, который мы могли бы вызвать, да? значит что мы делаем вот кого мы вызовем а пока никого так сначала вот отправляемся ну что успеем так так, так. о все отправляемся по заданию выполним его и тогда отправимся на наш звездолет Кажется, мы прибыли. Да. Здесь наша остановка. Так, нам надо вызвать компаньона. Что если мы призовем дроида? Вот. Сейчас мы как-нибудь... А! -а, -а. У него бластер, а у него бластер добывающий бластер хота, хотский добывающий бластер. Итак, хорошо. Так, так, так. А что если мы возьмем? Это задание сейчас. Греческая миссия. приятно, мастер-жедай. Я офицер Стэнсен, Республикская защитная, пытаясь держать в порядке здесь. Мы боремся войну против Солнца. бы сказать, что мы они помогает им это ужасно. Не думаю, что кто-то готов пожертвовать своей личностью. Эти дуры сделают что чтобы избежать ареста. Все более опасные преступники пропускают нас через пальцы каждый день. К сожалению, они перестают работать, когда республиканцы вмешиваются. Может, вы можете заплатить этой клинике за услуги, разрушить их незаконные операции, дроиды, вытащить их пациентские файлы, показать им, что республика все еще ведет. С удовольствием. Блэксона не будет работать еще один день. Хорошо. Чем мы мы Корсет. Это все, что Итак, у нас есть героическая миссия. Сейчас спускаемся. Так. Вот. Пока что делаем так. А, ладно, нам туда. Ну сколько успеем, столько и сделаем. Потому что наше время ограничено. Так, о, что нам надо сделать. Нам нужно получить проходной ключ, я так понимаю. Готово. Используем темный прием. Получено. дальше идти. этого мы можем пройти итак что мы сейчас делаем бывает мы любим использовать способность темной стороны Вот так. Теперь делаем вот так и вот так. Теперь твой черед. Все, дроиды уничтожены. Идем дальше. А, еще дроиды. Готов. Минус один. Так, так, так. Разбираемся с этим дроидом. Я решил взять дроида, чтобы повысить ему влияние тоже. Так. Теперь... Что мы делаем? Сейчас нам надо отсюда уходить. И переходить на другую сторону. Так, так, так. Что у них есть? Ничего. Значит, идем сюда. Да начнется потеха. Всё. мы с ними разобрались, теперь воспользуемся этим компьютером. Задача выполнена. получаем ботинки получше сейчас мы кое-что сделаем да Это у нас вот все кроме гластера и кастомизации то есть внешний вид больше ничего не можем дать так идем назад Сейчас, пожалуй, сразимся. Как тебе порция удушения даже здесь на дроидов это действует? готов был более выносливым но мы все равно с не справились они их берут на себя давая нам возможность уйти с ними мы разберемся не успел ударить ну ничего все мы с ними разобрались теперь нам надо идти дальше идти дальше чтобы повернуть там уже повернем вот здесь. Просто нам нужно миновать их. Но у нас, правда, не получается. Поэтому мы с ними сражаемся. Так, вперед. мы можем их вполне миновать. Но в любом случае, они нам не помеха. Даже если мы и сражаемся с ним. Он расстрелял его. Это хорошо. Вот, нам надо сюда. Так. Устраняем протечки. Вот. Где еще? А, тут мы все сделали. Переходим на другую сторону. То есть такие утечки воды. Так. А вот еще. И где-то еще одна осталась. Надо починить станцию Но можно заодно Выполнить бонусную миссию Оу с ним разберется Здравствуйте. Мы вас ждали, да? А я вас искал. Поспел. Ну, ничего. Все, миссия выполнена. Выполняем основную миссию. You doing get away from that back off this is our hydro supply and we like it broken now get lost это не ваше. the hydro supply belongs to the Republic. I'm here to fix it no we need it to stay broken we need this water we don't have any money and there's nowhere else in the district to get water for free we'll die if it gets shut off что? <звук> <звук> Никто не смотрит за тобой. Right. Alone. Got, Мне жаль. Я должен исправить это. Я помочь тебе, но Но или что то вот, возьми немного. Всегда вот помочь. Здесь нельзя призвать наши издавые животные. Так. Мы хотим туда идем? Ну да, куда же еще? Готово. Давайте-ка с ним сразимся. На углу. О, оглушил. Но ненадолго. Было бы надольше, если бы нас не спасла наша способность. А он не такой и выносливый оказался, как мы могли бы подумать. Значит, уходим отсюда. Если знать, как их можно обойти, но ну, если не всех, хотя бы некоторых из них хотя бы часть из них но вот их не удастся пойти так что вперед сразимся просто добил его так пытаемся пройти снова нашим издавом животным. не их мы точно не сможем миновать, так что сражаемся. взяли на себя, поэтому мы поднимаемся на лифте. Так, потанкуемся. Так, теперь возвращаемся в наш деловой центр. Все же мы успели выполнить. И героическая миссия с повышенной сложностью и основной. мы будем заканчивать надеемся что вам понравилось наше такое небольшое приключение еще что мы поиграли за Лиманью в этот раз ну, в следующий раз вы уже знаете мы будем играть за другого персонажа на этом все.